Всем привет! Мы команда маркетологов Нижегородского кредитного союза. Наталья, которая снимает видео, Никита, который пишет тексты на сайте. Суть в чем, что мы тут узнали, что среди наших пайщиков есть крутые люди, правда крутые. И решили снять и написать о них, об их успехах, об их победах. И первый наш герой – это Михаил Леонидович Лобанов из-за Он когда-то брал на заем пенсионный, но разговорившись с ним, мы узнали насколько этот человек крут. Ой. Короче, смотрите, рассказывать долго и много не будем о его победах, о его достижениях, потому что все подробно он рассказал нам на записи. А, меня зовут Михаил Лобанов, я пенсионер. В 89 году когда я работал на газе, на конвейере, собирали мы ГАЗ-53, ГАЗ-52, с товарищем решили в свободное время заняться каким-то хобби. Но не у всех же сады и огороды. И вот мы начали с легких пробежек. Потом вступили в клуб. Клуб такой был, МК на автозаводе. Сейчас его нет, он исчез, но появился другой клуб здоровья. И с тех пор с 1989 -го года я пробежал один марафон потом другое это затянуло и это своего рода как наркотик который для меня дополнительно дает радость от жизни от того что я двигаюсь общаюсь очень много друзей по россии и также по другим странам вот эта медаль я получил на кипре в лимосоле в марте месяце бежал правда в то время там было уже жарковато, у нас был холодно, холодрыга. Доводилось бывать мне в Европе, в Чехии, в Праге. Мы с другом ездили. Пару раз доводилось мне бывать, как говорится, еще в других странах. Но это не столь важно. Важно, что у нас в России необъятно. По ней можно много ездить и везде бывать. Это Московский марафон. В этом году, в сентябре... Это будет пятый раз проходить московский марафон. В сентябре я еду тоже в Москву. Вот эта медаль, чем она отличается? Это золотое кольцо в Ярославской области, Перерослав Завеский. В этом городе детство прошло Петра I, И там знаменитый ботик, где потешный был флот. И в этом городе в прошлом году впервые проводили марафон. Я там бежал свой сотый юбилейный марафон. Сейчас у меня за спиной 104 марафона. Вот 105 й марафон побегу в Москве. А это в Санкт-Петербурге Белые ночи. Триколор показывали полную прямая трансляция этого марафона Белые ночи. Это вот беги герой. Это я в Мае месяце бежал. На Волжской набережной мы бежали тоже по Нижнему Новгороду. Это Городец, малый Китиш. Это зимняя, это в Зеленограде. Было 850 лет городцу в 2002 году. И у нас был длительный пробег. Мы бежали командой по тем городам, которые основал Юрий Долгорукий. Мои дети. Он сейчас уже взрослый большой сын, это Дмитрий, это Аннушка, это в Кстове, мы после пробега на стадионе. Меня радует то, что вот сейчас опять такая мода пошла, что очень много молодежи потянулись а, вот на такие соревнования, даже не соревнования, ну как говорят, на тусовки, это здоровые интерес почему потому что человек который курит увлекается алкоголем он по моему долго не выдержит он сойдет с дистанции так что человек поставил цель он должен преодолеть чем отличаются бегуны и марафонцы тем поставился хоть пешком но дойду вот когда-то в ссср я старшего поколения я застал то время когда жил в ссср у нас какое-то было надежда и будущее. А теперь мы живем в другом государстве. Государство, которое уже ориентиры сменились. И поэтому, у кого можно надеяться? Ну, вот на такой Нижегородский кредитный союз. Ну вот вы посмотрели видео о Михаиле Леонидовиче. Согласитесь, здорово, когда э, в таком возрасте человек пробегает 100. Сколько? 50? 105? 105? марафонов. 105 марафонов человек пробежал. Я даже не знаю сколько. Это, это Ну он, правда, это здорово. здорово. В любом случае, как мы стали замечать по рекламной кампании Супер Пальчик, что среди наших пальчиков есть не только Михаил Леонидович, но есть и другие люди, о которых мы, вернее Наталья снимет видео, Никита напишет текст. а Читайте, смотрите, вдохновляйтесь, и, возможно, вас тоже в скором времени ждут колоссальные победы и достижения. Всем успехов, счастья и здоровья! Пока-пока!